В Украине теперь даже Дед Мороз стал объектом политических спекуляций. Киевская мэрия отказалась от привычного персонажа и заменила его Святым Николаем. более привычном варианте Санта-Клаусом. На сайте городской администрации появилось объявление о праздновании Нового года и Рождества. Там сказано, что главным персонажем будет именно Святой Николай. Чем вызвана такая замена, не написано. Сами мероприятия тоже перенесли с Майдана на Софийскую площадь.